Всем привет, дорогие друзья! В этом видео расскажу про новый интересный майнинг проект, называется Slate. В общем, что у нас по проекту? Это как бы цель создания самой монеты, это как бы платформа разработчика. В общем, смотрите, допустим, если создаете проект, вам нужно будет найти, скажем так, разработчика по, скажем так, адекватной цене. Это будет платформа, на которой можно будет выставить свои прайсы, договориться, и все это будет... Оплачиваться с помощью монеты Slate. То есть это не только для разработки, допустим, блокчейна какого-нибудь. будет применяться в разных сферах. То есть можно будет любого человека найти и с помощью этой монеты как бы расплачиваться и, в общем, скажем так, спекулировать. Так, у нас здесь есть мастерноды. Мастерноды у нас поддерживает, скажем так, сеть. Так что к мастернодам вернемся немножко попозже. В общем. У нас здесь, вот что касаемо майнинга, да, у нас есть кошельки Windows, Linux, Mac. То есть, самые стандартные, нам больше как бы не надо. Характеристики самого проекта. У нас логаритм Lura 2Z. И самое, видите, что интересное, для тех, у кого розетка, допустим, дорогая, либо, скажем так, чтобы карты сильно не грелись, чем больше потреблять электроэнергии, тем больше карты греются. Этот алгоритм у нас, скажем так, мало потребляет электроэнергии, поэтому карты будут холодные, и все будет у нас работать отлично. Всего у нас 48 миллионов монет. 2,5 миллиона монет это у нас как примайн, я понимаю. То есть они будут выпущены для, скажем так, разработки и продвижения, развития проекта. У нас здесь по постмайнинг для получается у нас для ПОВА награда идет 20 монет за блок это до до 25 тысячного блока после 25 тысячного блока у нас получается подключается поз. и у нас награда немного другая идет и потом начинает делиться 50 процентов майнером 50 процентов то есть это скажем так нормальная Балансировка, нормальный процент, 50 туда, 50 сюда. То есть, не будет такого, что майнеры будут стоять в сторонке и просто копать в никуда. Вот у нас, смотрите, что по мастернодам. Для мастернод нам нужно 6000 монет. Но опять же, владельцы мастернод тоже будут получать хороший доход и как бы будут поддерживать сеть. В принципе, 6000 монет, значит цена... Должна быть у монеты немаленькая, по идее. Ну, как бы будем отталкиваться, посмотрим, как будет при выходе на биржу. Какая будет стоимость. Ну, могу сказать точно одно. То, что, как бы, проект сделан качественно. Все вроде бы работает, все отлично. Так что сейчас можно подключать свои риги. Можно будет копать. И оставить монетки, хранить, либо сделать себе мастер-ноду в дальнейшем либо потом уже спекулировать ей на бирже, ну, дальше вы уже сами думаете, может вы сами какой-то проект все замутите и решите подключить к нему команду. По дорожной карте что у нас? Ну, скажем, это у нас уже такая легенькая версия здесь, формирование команды, исследование рынка, то есть стратегия, план развития, веб-дизайн, у них как бы еще на 50%, то есть вроде бы сейчас уже все хорошо сделано, но в дальнейшем должно быть, намного лучше запуск проекта проекта кошельки все у нас есть и запуск альфа платформы то есть на которой будет происходить скажем так все торги договоренности скажем так когда будете с помощью монет Slate покупать услуги либо продавать на 60 процентов у нас уже почти готов листинг то есть скоро должна появиться биржа. Когда монета появится на бирже, тогда уже точно устаканится курс. И с помощью этой монеты уже дальше будем решать, что делать. Дальнейшее, пока думаю, не стоит смотреть. Я имею в виду дорожную карту. Потому что надо дождаться, когда запустится сама платформа, появится листинг. Ну и как бы по дальнейшей карте тоже интересно. Мобильное приложение. Официальная версия платформы. Ну и опять же, улучшения, улучшения, обновления будут идти. Ну и опять же, вы понимать должны, после каждого обновления, улучшения, всегда курс монеты приподнимается. То есть, за новостями надо будет следить, наблюдать за всем этим. В общем, ну, об этом как бы немного попозже. Здесь команда. Команда небольшая. По крайней мере, это та, которая основная команда. Пять человек. Джереми и скажем так все остальные ребята тут смотрите вот да артур у нас стратегические отношения с инвесторами в общем как бы команда неплохая есть люди которые занимаются проектом которые занимаются маркетингом в общем инженеры с этим у нас все отлично и самое интересное что здесь у нас есть белая бумага я конечно белую бумагу сейчас открывать не буду просматривать, потому что это видео затянется на час, если даже не больше. По крайней мере, старт проекта хороший, белая бумага есть, так что все уже у нас отлично. Также есть темка на форуме, вот, насчет этого я говорил, что она появилась 9 мая, здесь тоже можете получить короткую информацию. Все как бы простенько описано, конечно, не так развернуто, как на сайте, есть все ссылки. И есть у них Twitter и Discord. В основном больше всей информации можете получить в Discord. Напрямую там, допустим, задать вопросы вас интересующие. Ну или просто написать в комментариях под видео. Я постараюсь тогда всем ответить, всем помочь. Я, наверное, заправлю свои риги, запустим, покачаем, посмотрим, как у нас она будет добываться. По крайней мере, по отзывам людей я смотрел, да, в принципе монета добывается неплохо, в хороших объемах. Так что вроде бы пока здесь все отлично, должно все получиться. Сразу же есть пулы, которые можно будет подключиться. Ну, по пулам здесь, я думаю, уже особо рассказать пока не надо. Вы же сами выберите. Ну или как я подключу свои, я просто в комментарии добавлю, либо на стриме расскажу. Куда я подключился, сколько у меня добывает с карты, либо с карт. В общем, с этим чуть попозже. Также есть здесь баунти, Но опять видите, переводчик как у нас переводит. Интересно. Можно поучаствовать в Bounty, тоже подзаработать немного монет и одновременно помочь развитию проекта. Ну, смотрим теперь саму платформу. Сама платформа, в принципе, тоже хорошо все сделано но она как бы на стадии бета-тестирования, то есть она должна скоро полностью быть завершена и должна работать отлично. Я тоже на нее ссылочку оставлю в описании. Допустим, выбираете вы любое направление, допустим, программирование. Это потому что долгоруется, это у меня, скорее всего, проблемы с интернетом. Допустим, пишите категорию, любую, которая вам нужна, допустим, финансы, ставите минимальную-максимальную цену, его даже здесь уже, допустим, есть, и можете с помощью этой монеты что угодно оплатить, то есть любую работу, любую услугу. В общем, для чего монета предназначена, нам понятно. Где мы туда бывать, я оставлю все ссылки в описании. Алгоритм хороший, карты будут холодные, тем более сейчас начинается жара, чтобы карты не загонять до конца. Чтобы они долго прослужили. В принципе, можно подключаться и качать монеты. Ну а дальше тогда уже будем следить за проектом. Посмотрим дальнейшего развития, выход на биржу и конечную стоимость. Ну а пока у меня, мужики, на этом все. Если у вас есть интересующие вопросы, пишите в комментариях. Постараюсь всем ответить всем помочь. Все ссылочки будут в описании. Давайте, мужики, поддержите подписочкой. Поставьте лайк. Всем удачи, всем профита, всем пока!